Всем привет, вы на канале Игры Дрона Сегодня я скачал новую игрушку под названием 3 Сокер 2019 Так, давайте выберем себе какого-то игрока К примеру, вот это вот Примам ОК. Так, ребята Посмотрим, что здесь изменилось Так, ну меню немного изменилось там Так, название команды не изменилось Так, как и было Так, приветствуем 3 Мегасокер Так вот здесь поле изменилось. По качеству не стало оно. Так, мапка. Ну, э, управление здесь не изменилось тоже. Так, ребята. Так, давайте начнем матч. Вот, игроки здесь не изменились, в принципе. Так, защищает, ну... А что все нормально здесь кнопка s так а что здесь у нас находится здесь ничего не изменилось ого так короче ребята давайте блин мне сейчас могут гол забить так давайте забираем мяч у них я забрал так давай висель кто это там да вроде то давайте попытаемся сейчас забить гол да мы забили гол ребята 1-0 счет мы пока что впереди. Так, ну 10 секунды этого матча. Так, Давайте вот так вот еще дадим пас этому Висса Висси. Так давайте вот так вот дадим навес кому-то там. Так, давай. Давай. Не, не, не успел забить гол, но ладно, ребята. Эта игра недавно вышла. Так, год повтор. Под как и сделал. Так, все. Поле здесь явно лучше стало. Так, ребята, давайте попробуем сейчас мяч забрать у него. Вот так вот мы забрали у него, хорошо. Так, блин, главное сейчас выиграть в этом матче, но пока что я впереди. Единной счет. Скоро первый тайм закончится. Давайте заберем у него. Отлично, ребята, давайте кому-то на вес дадим. Так, давай еще, давай. Пас дадим кому-то там. Давайте сейчас попробуем забить гол, ребята. Давайте вот так вот навес дадим, давай! Угловой, ребята! Чуть-чуть нам не хватило до гола Так. Давайте сейчас исполним его угловой. Так, ребята, давайте головой. Вот так вот ногой. Давай, ребята, блин, не получилось. Ну ладно. Так, вот. Давайте вот так вот, друзья, попробуем этому поздать так, на вес дадим. И вот так... Ой, как близко было, ребята, как мы так не попали. Так, повтор здесь. Такой вот повтор. Жалко, что я не попал в ворота. Было бы хорошо, если бы... Если бы я в девятку попал. Было бы красиво. Так, ребята, скоро первый тайм закончится. Давайте успеем, успеем. Не, не успеем. Так... Выбрасывание сейчас. Так, давайте я выбрасываю. Давайте, допустим, до этого докинем как-то. Да я докинул до него. Давайте пас дадим. А, не успел. Ну ладно, давайте забираем мяч. Давай. Пас, пас быстрее. Блин, мяч это брали у нас. Так, давайте у них тоже это... это... Так, все, давай. Сейчас должен быть гол. Вот так. Блин, как я так промазал-то же игра немного лагает так все давайте еще одну секунду, нам добавляет одну минуту так ребята все конец первого тайма но ну, это меню немного изменилось так давайте посмотрим что здесь у нас здесь ничего в принципе не изменилось немного фон изменился здесь так, ну, давайте сделаем замену наверное вот, вот сделаем замену поменять нажимаем ну давайте отсюда вот, вот такую еще поставим так все возобновить нажимаем так ребята давайте попробуем отобрать у них мяч Так мы отобрали так давайте пас дадим быстро так вот давайте попробуем радугу сделать но ну, она здесь не получается на таких игроках они слабая, потому что это... Например, как Леонель Месси. Можно так сделать разный. Давайте вот так вот постараем. Ворота, ребята, 2-0. Так, вот повтор, ребята, как мы забили гол. Такой вот повтор, ребята. Окей, классно забили гол. Ну, 2-0 пока в ту Давайте пробуем еще один гол забить. Чтобы 3-0 было давайте я успею блин хотел пас дать, а там никого не было блин как они не забрал мяч так давайте сейчас заберем вот так, этот вот мяч пас дадим эту... так, давай давай давай очки еще чуть чуть давайте радугу так сделаем отлично я попал да какой удар слета был ребят это просто супер какой удар был особенно еще радуга получилась так классно было Забил так удар смета. Отлично, ребята. 3-0 счет. Так, замену они делают. Так, давайте вот так вот попробуем еще один его забить. Так, давайте заберем у них как-нибудь мяч. Так подножку сделаем, ничего страшного. Свободный удар. Так, у них еще одна замена. 3-0 пока что счет. Так давайте, ребята, блин, они мне сейчас могут забить гол. Наверное, ну, чтобы не забили. Так давайте заберем мяч. Блин, о, супер, ребята, мы забрали мяч. У нас теперь тоже забрали мяч, ну ладно. Так давайте попробуем у них забрать мяч. Супер, ребята, мы забрали. Так давайте паз дадим. Давай, ладом Так давайте забираем у него мяч. На вес даем кому-то. Кстати, опасный момент может сейчас быть. Да, ребята, это... Давайте забьем ему... Блин, не получилось, вратарь отбил. Уже 80-я минута этого матча. Так, давайте вот так вот заберем мяч. На вес кому-то Давай, забей, пожалуйста. Отлично, ребята, в девятку, по-моему, там еще был Вол. Супер. Так, Россу забивает Вол. Вол, сейчас. Кстати, что здесь изменилось у нас? Здесь э, эти две изменились. Угу. Так, э, давайте сохраним это. Второй, сохраним. Так, Скоро уже матч закончится. Второй тайм. Так, давайте вот так вот забрали мяч. Давайте, ребята, забираем у него тоже мяч. Давай, не успел. Давай заберем у него мяч. Отлично, ребята, я забрал у него мяч. Давайте еще один гол забьем, чтобы 5-0 было. Отлично, ребята! 5-0 счет. Это хорошо, ребята. 5-0. Полфор сейчас. Так, все. Еще 2 минуты осталось до конца матча. Сколько там прибавят? Две минуты нам прибавили. Давайте за этих 2 минуты попробуем еще как-то гол забить. Давайте вот так вот попробуем еще гол забить. Да, ребята, я забил гол. 6 счет. Разгром уже, конечно. Так, ребята, 6-0 счет. Конечно, жестко подыграли эту команду. Так, все, конец второго тайма, ребята. И победили с учетом 5 -0. Так, победа у нас с достижением. Так, 63 монеты нам дают. Так, мы еще получаем бонусные на монет. Игроки здесь изменились, посмотрим. Ну, немного изменились там. Можете нет. Так, давайте, короче, выйдем. Здесь фон, конечно, красивый стал. Так, а где здесь управление команда? Вот это вот. Ну да, нормальная игрушка. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей и всем пока!